В смысле, где я взял? Я шел на рынок за хлебом, ну и взял телефон. Ды, ды, ды, ды, давай, запишите номер телефона. Меня просто все избегали, меня просто все игнорировали. От меня люди, женщины бежали бегом. Начал биться, говорит, сука, выпусти меня, выпусти меня, я хочу жить. Всем привет, мужики, рад всех видеть. С вами Юрий Сенцов, ну и, соответственно, канал Владимира Шамшурина «Все твои». В связи с тем, что у нас, по крайней мере, в нашем городе сейчас весна, уже практически нет снега, видно асфальт, ну, настроение хорошее, самое главное, что женщина переодевается, они снимают с себя эти тяжелые шубы, надевают сапожки, надевают колготки и, соответственно, как бы сердце начинает биться в два раза сильнее даже, даже, черт возьми, у женатых мужиков таких, как я. Вот. В связи с этим я хочу вам рассказать одну очень интересную историю, даже две интересных истории о наших клиентах, которые побывали в нашем тренинге вот буквально в феврале месяце. Это Женя, который приехал к нам со Смоленщины. Это Костя, который приехал к нам с Красноярска. Вот. Эти два человека меня лично вдохновили. Я выпросил у Володи... Возможность снять мне видео, потому что я не могу вам не рассказать об этих ребятах, потому что с каждым из них я лично работал, лично прикладывал руку, и теперь у них есть офигительные результаты, и я хотел бы вот э, с разрешение парней как бы... С вами об этом поделиться. Здесь даже будут нек некие вставки. Вы сможете увидеть, как эти ребята выглядели до того, как к нам приехали на тренинг, и как они стали выглядеть после того, как они приехали в тренинг. Поэтому смотрите сейчас в процессе, я буду рассказывать. То, что они решились приехать одному 40, другому 41, но ну, у каждого есть своя личная история. Может быть, даже кто-то из вас в ней знает там себя, особенно тем, кому, естественно, уже за 40 лет. Я себя помню, себя мне было... Достаточно тяжело даже ехать в 33 года, но я понимал, что благо, ребята, трезвый ум, он э, все-таки располагает тому, что вы э, ну, должны все-таки мыслить критично, как вы вообще себя ощущаете в этом окружающем мире, и благо, что в 33 я лично понял, что мне нахрен быстрее нужны отношения, мне нужны, во-первых, утолить свою жажду от этих женщин, которых я долго до, долго, до которых я не мог добраться, ну и, соответственно, мне нужно было все-таки выходить уже на отношения, на семью. Благо, что у наших сегодняшних, как говорится, героев э, произошло вот дозрение именно вот в 40 там и в 41 год, соответственно, парни, я еще раз вас хочу поблагодарить лично от себя, что вы молодцы, что вы приехали, все-таки вы прошли, вы теперь для меня будете вот хорошим примером, жалко, что все видео там с матюгами вашими я показать здесь не смогу, вот, но все-таки все, что мы можем, тут мы сейчас все вот это дело здесь представим, вот, каждый из вас там ехал по своим личным причинам, Кому-то хотелось просто отношений, кому-то секса, а кому-то то и другого, но все-таки выбрали. Тем более, вот я знаю, что один из вас э, точно приехал на то, чтобы побывать в полях именно с Владимиром Шамшуриным, который все-таки растает в этом проекте уже в этом году, этой весной, как последний снег именно в полях. Потому что мы решили, что все-таки Володю пора из полей убирать, вот, так как он уже человек, как говорится, немолодой, и ему... Он, знаете, он может уйти в поля и обратно не вернуться, и это все будет на нашей совести, вы на канале, к сожалению, больше его не увидите, поэтому мы решили Володе дать, так сказать, выходное пособие уже, и за него в полях будем двигаться мы, благо, что у нас уже опыта много, но Володя никуда не уходит из тренинга, в принципе, он будет вести сейчас мероприятие в зале, вот, и, ну, вот, Буквально еще, наверное, этот последний тренинг у Володя проведет все-таки еще, вот, так сказать, с нами. Но потом, как я уже обещал, с последним снегом Володя, наверное, смоет с полей. Вот, так что благодаря тому, что э, эти ребята приехали к нам, э, я сейчас про каждого немножко расскажу, э, вот, э, ну, чуть-чуть в отдельности историю. Вот, а вы уже потом сами сможете э, что-то для себя там поймать. Я надеюсь, что это будет все полезно. Итак, первое, это Женек. Женя, тебе лично привет от себя. Я с тобой недавно созванивался, рад, что у тебя все хорошо. Расскажу немного ребятам про то, как мы с тобой вообще начали общаться. Это было естественно, что это была первая собеседка, на которую ты позвонил и, так сказать, изъявил свое желание стать более могущественным пикапером, чем ты себя представлял на тот момент. То есть, ребят, Жене 40 лет, он... Ну, после того, как он обозвал себя пикапером, то есть, что-то он уже там двигался, я попросил его выслать там фотографии, как он выглядит, вы сейчас можете это все здесь видеть. Ну, у меня появились там кое-какие уже легкие вопросы, вот. Ну, причем в контексте собеседования я тоже ему задал пару провокационных вопросов, и я понял, что, Женя, скорее всего, в пикапе-то у тебя, ну, вот еще слабо. Но то, что у тебя есть э -э -э, вот то стремление, то рвение для того, чтобы все поменять, ну, как бы это было, наверное, с, пожалуй, самое главное. После того, как Женя к нам приехал, я ему предложил, естественно, что обновить гардероб. Потому что приезжая в Москву, вот, как говорится, вот в этом во всем. Ну, здесь, наверное, в этом, давайте будем честны, будет чуть тяжеловато. Да что уж говорить, мне даже кажется, на тебя, на твоей Смоленщине, когда ты расшагивал вот этими своими ботинками здоровыми, пугал народ, пугал детей, животных, ну, Говорить о том, что у тебя были в пикапе успехи, ну, мне лично, мне, лично мне, но ну, было сложно, вот. Хотя, с другой стороны, когда ты приехал и начал делать первое задание, и все, я понял, что даже 20-летние парни не всегда так готовы рвать и метать. Я понимаю, что у тебя там мужик наболело все к 40 годам, благо, чтобы, благо, что это вообще случилось, потому что есть такие люди, которым уже больше 40 лет, они звонят на собеседки и прям, ну, там, Слышишь прям крик о помощи, я сейчас объясню, как это происходит. То есть Человек звонит, сам оставляет заявку, сам звонит и продолжает мне говорить одно и то же, что у меня все равно один хрен ничего не получится, я уже старый, я за что бы ни брался в своей жизни, у меня там ничего не получалось. Ну, тут ты начинаешь еще человеку вот вы не поверите, еще начинаешь на собеседование человека уговаривать, что тебе нужно к нам приехать, потому что он звонит, он сам оставляет заявку и говорит о том, что, блин, у меня все равно ничего не получится, а что мы там будем делать, а мы будем там пить кофе между перерывами или что-то еще, то есть, реально люди разные. Жень, еще раз тебя хочу поблагодарить, все-таки я не устану тебя благодарить, потому что ты мне вот, в меня столько энергии вогнал, сколько молодые ребята, вот не всегда молодежь с таким рвением идет, как идут наши этот, заводные, наши старики. У Жени, конечно, были, после того, как мы его переодели, после того, как он получил вот те знания, которые мы ему там, грубо говоря, напихивали в карманы и в уши и распинывали, он стал действительно делать качественные результаты. Вот, еще хочу сказать, что у Женя есть дома замечательная машина, по-моему, Kia Optima, да, Женя, все правильно, Kia Optima, очень крутая тачка, на которую он всю жизнь копил, и все-таки она у него есть, но, ребят, вы сами понимаете, где Kia Optima, где вот эти ботинки, вы понимаете, что ну, нужно, чтобы срабатывало все в тренинге, мы даем вам знания. Вы сами себе должны как-то еще апгрейдить, одеть. И, ну, естественно, если есть возможность там, купить себе хороший автомобиль, то в совокупности это все сработает, как взрывная бомба. Поэтому ну, нужно стараться работать над собой со всех сторон. Так вот, Женя, так же, как и я в свое время, э, так же, как и многие из вас, и, пожалуйста, не врите сейчас, э, вы все думаете, что покупая офигенные тачки, покупая офигенные шмотки, там, вы будете добиваться успеха там у женщин. Ну, продолжайте так себе думать, время ваше идет, благо, что я думал там всего так ну, лет наверное 10-15, это совсем немного. Вот, ну, к 33 годам я остановился, все-таки понял, что ни машина, ни квартира мне, как говорится, ну, не принесли того счастья, которого я хотел, то есть, это близость с женщиной. Там, практически с любой, с которой я бы хотел, ну, и, в принципе, потом, чтобы остаться с одной, ну, вот уже, как говорится, со своей, там, женой. Так вот, у Кости была такая же навязчивая идея, что, накопив, работая, кстати, в пятерке охранником, он наскреб на этот долг, причем без кредитов, как он рассказывал, наскреп на эту Kia Optima, там, менял разные тачки, что-то менял, доплачивал, копил, вот, он... Он говорит, я вообще понял, что когда я приобрел автомобиль, я в нем кайфовал, но потом не хотелось бы этот автомобиль, сиденье там разделить с кем-то еще, с, ну, вот, чтобы кто-то, какая-то девка туда села. Ну, как бы так же, как и у меня в свое время, там 5 лет назад, ни хрена ко мне никто в, эту, в моего аккорда не садился, в это Optima не, никто не садился. То есть машины ну, вот, не, не самые дешевые, но туда как бы никто не торопился. Поэтому мы все прекрасно понимаем, что этого мало, ребята, надо все-таки иметь какие-то знания еще для того, чтобы эту женщину в машину утащить и хотя бы в хотя бы другие сапоги. Так вот, Жень, ты сейчас прекрасно выглядишь, я хочу, чтобы, ребята, вы посмотрели на то, что как может преобразиться человек, что мы помогаем вам в тренинге не только тем, что мы там вас, грубо говоря, разносим по полной программе или даем очень умные советы, мы вам можем... Кому-то действительно не хватает помощи, у него, у него не было даже понимания, что он плохо одет, ему какие-то тёлки местные, как он там сказал, сказали, что чувак, ты в принципе хорошо выглядишь. Ну блин, если ты работаешь в и спрашиваешь у продавцов пятерочек, что, ну, вот, поставил вот этот, знаешь, свой ботинок, и перед, ну, выходишь из машины, и, как в американских фильмах, выходит, и чувак, и сразу вот эти ботинки у него появляются первыми. Вот, когда Женя выходил из машины, там, наверное, вот этот... Вся смоленщина разбегалась по этому. А хотя, может быть, у вас там все там ходят так, я не знаю. Но суть в том, что он верил в том, что он классно выглядит, что у него классная тачка, только он ни не понимал, почему не работает. Ну вот здесь все, ребята, работает в совокупности. Переодетый Женя на новой машине, в новой одежде, сейчас выдает новые результаты. И, кстати, когда я с ним созванивался, он мне, ну я свой сразу же любимый вопрос задает, как там, где тёлки, там, на кого уже залез. Мне интересно, после тренинга уже сколько женщин вы оприходовали. Именно количество. Он сказал, что пока немного, но две. но ну, говорит, Юра, это только начало. Ну, естественно, что дальше по развитию событий я начал спрашивать, а где ты их взял? Там, как, как именно вот сам процесс происходил, знакомство? Он с таким удивлением, в смысле, где я взял? Я шел на рынок за хлебом. Ну, и взял телефон. То есть, для него уже не было так... Каких-то мыслей, что надо куда-то специально идти, что-то делать, наряжаться, и он просто шел, но ну, да, дабы владея вот этими всеми знаниями, плюс его переодели, плюс он там вот уже поверил в себя. Ребята, это очень важно, нужно нужно, нужно главное верить в себя, сколько бы лет вам не было, и пожалуйста, верьте в себя, и старайтесь самообразовываться, одеваться, развиваться, как бы тут работать все в совокупности. Так вот, самое главное, что верующий в себя человек может пойти на рынок, черт возьми, просто за хлебушком. Ну и, как мы все знаем, уже совокупиться, так сказать, с двумя женщинами, ну вот, последовательно. Жень, тебе большая благодарность, пожалуйста, приезжай к нам в тренинг, приезжай саппортить, мы тебя будем рады видеть, потому что, как мы все знаем, что в наш тренинг можно дальше попасть и саппортом. Если у тебя есть хорошие результаты после тренинга, в принципе, вот, ну, если, если ты их запечатлил там куда-то, да, как в нашем случае, в нашем общем чате, где там 400 с лишним человек сидит, то есть, если вы после тренинга выкладываете там свои видео доказательства, что у вас все было круто, пожалуйста, милости просим, вы можете прийти в сапорство и уже начинать помогать э, другим ребятам. Эта история была про Женю, сейчас у меня еще короткая история будет про костюм. Костян, привет тебе в Красноярске, я знаю, что ты сейчас там нас смотришь, ты был немножко против того, чтобы мы там выкладывали видео, потому что еще не до конца там прокачался, поэтому окей, вот, пару фоток мы закинем, то есть Костян такой хороший парень, замечательный чувачок, почему я говорю парень чувачок, хотя ему на самом деле 41 год, так вот, Костя... Так сложились обстоятельства Костяна, что он до 41 года жил с бабушкой. Он жил с бабушкой и никуда нахрен не выходил. Но в какой-то момент у него что-то там, видимо, сыграло. Вот этот внутренний маленький, как я люблю говорить, вот этот второй вот там Костян, который сидит в груди там с молотком и начал биться. Говорит, сука, выпусти меня, выпусти меня, я хочу жить. Я чувствую, что на дворе весна, я хочу женщин выпусти меня, потому что, черт возьми, мне 41 год, ты держишь э, у меня дома, там, в закрытой комнате, периодически я выхожу, там, ем бабушкину похлебку и иду, там, на работу, куда-то, там, на завод. Вот, то есть, Костян тоже заводчанин из Красноярска, обычный, обычный, может, даже необычный, я уж не знаю, там, до 41 года дома сидеть с бабушкой, скорее всего, необычный человек, молодой человек. Вот. мы сейчас его тоже на фотографии можем увидеть, вот таким Костя приехал к нам в тренинг, естественно, что мы ему сказали, неплохо было бы тебе чуть-чуть привести себя в порядок, вот. ну, ребят, есть такое, что да, люди живут до 40 лет и, ну, не понимают, что выглядеть нормально, в принципе, это, ну, не только он просто нужен, ну, вообще то в принципе, реально необходимо. Потому что тебя и люди тебя видят, ну хотя, как говорят, по одежке встречает, по уму провожает, но тут, как говорится, одно другому не мешает. Естественно, мы же сразу взялись за костью очень плотно. Вот, пожалуйста, здесь кости переодеваются, здесь кости перевоплощаются. Ну, дабы сейчас вы можете опять же на скорую руку, ребята, опять же, на скромный бюджет. То есть это, в принципе, может себе позволить каждый. Здесь все куплено в магазинах, там со скидками, все куплено. Вот, как говорится, с сознанием дела, ну, вот э, то, что было, то, что стало, вы можете это видеть, и, по крайней мере, вот он себя немножко, туалетные воды мы еще там ему купили, вот. Естественно, Костя за всю жизнь, как вы можете понимать, ни хрена никогда не брал ни одного телефона, ничего не, не подходил ни к одной женщине, Но, но он пытался что-то делать перед самим тренингом, но говорит, меня просто все избегали, меня просто все игнорировали, от меня люди, женщины бежали бегом. Но ну, вы сами понимаете, когда подходит вот такой орг и говорит, ну, тут наших женщин, кстати, можно, ребят, понять. Сейчас Костя уже может, наверное, не обижаться, потому что он сейчас выглядит по-другому. Он мне уже тоже звонил и говорит, что я вот тебе хочу купить новую курточку теперь. Я, ну, ты мне обязательно подскажи, я тебе обещаю, что когда ты мне наберешь, и вот мы тебе поможем вот все это дело выбрать. Вот, Костя тоже приехал очень сильно, ребят, заряженным, очень сильно замотивированным, потому что, видимо, ну, понял, что уже деваться некуда. 41 год, ну, вот, кто еще не знает, там у мужиков, по большому счету, активная половая жизнь, там, ну, там где-то до 55, вот, ну, вот так вот, то есть, дальше там уже начинается все... Ну, кому как повезет, как говорится, но с этим лучше не экспериментировать, все-таки получить от жизни все, что ты хочешь, пока у тебя есть возможности физические в том числе. Как мы видим по вот этим двум молодым людям, ну, у них тоже, как и у меня, уже ни волос нету, ничего, и тела стареют, вот вроде как бы и меньше привлекает женщин. Но все-таки, как мы сами можем понимать, что если там добавить какой-то апгрейд, добавить знаний, но ну, естественно, что поддержку и пинка на тренинге, то по большому счету может получиться вот то, что получается. Для кого-то, может быть, это будет не так звучать, как какой-то праздник, да, но для чувака, который 41 год сидел и взял, взял на тренинге свой первый телефон, ребят, поверьте мне, там, вот, грубо говоря, человеческой радости не было предела. Мы можем его сейчас обвинять, что он сам виноват, сам себе загнал, сам, вот, ну, какая разница? То есть, есть часть людей, которые до сих пор смотрят тренинг, там уже, ребята, я знаю, там, год, два, там, даже 9 лет, вот, мне звонил чувак, тут он 9 лет смотрит, господи. Ну, и все, и все никак не может приехать. 9 лет не подходит, просто смотрит, есть такие наркоманы, там, знаете, вот, как бабки наши смотрят сериалы, они смотрят, смотрят, смотрят, смотрят, там, им нужна новая серия, новый наркотик, но они... Вот этим и питается. Также есть чуваки, которые смотрят-смотрят каналы, там, блогеров и, по сути, нихрена не делают. Как мы видим, вот здесь два сорокалетних дубинушки, да, как говорила моя бабушка, дубинушки, ну вот, взяли все-таки, с... взялись силами там и приехали, причем, как бы, ну, из городов, которые вообще абсолютно там не близко к Москве, вот. Я надеюсь, что для вас эти ребята будут... А, я не договорил. Помимо того, что Костя взял и начал брать первый телефон, у него начались первые свидания. Первые свидания с более-менее, так сказать, женщинами, которые и одеты прилично, и, ну вот, по крайней мере, которые уже соответствовали тому новому Константину, который сейчас уже стал после тренинга, ну вот, грубо говоря, совсем с другой с другой с положительной энергетикой. Костя, я тебе тоже желаю ты знаешь, что на этом наш с тобой тренинг не закончился, ты можешь в любое время нам звонить, у тебя есть телефоны всех тренеров, ты можешь набирать. Я понимаю, что еще будут сложности на, на свиданках, там прочее, вот ну, по крайней мере, ты хотя бы на них побывал, по крайней мере, хотя бы там уже по киноэстетии этих женщин, это, это уже большой плюс. Для тех, кто ребят уже там ходит сами на свидания, вы ходите там, у вас есть как бы подходы, понятно, для вас это будет, ну, Наверное, не, не мотивационно, но поверьте мне, что когда человек в 40 лет, как Илья Муромец, там до скольки, там до 33, сидел, когда человек до 41 года сидит и ни хера не делает, но потом восстает из пепла и говорит, что я хочу жить, ну, как бы это, это дорого стоит. То есть начало уже положено, по большому счету. И я думаю, что там ну, уже остановиться очень тяжело, когда ты на вкус. Первый раз пробуешь просто там человеческие женские губы там, да, ну вот, или там секс, тем более уж ну, как бы остановиться в этом плане уже очень тяжело. Я обоим ребятам желаю, чтобы у вас было как можно больше женщин, как можно больше секса. И надеюсь, кому-то эти истории вот, ну, как бы пришлись по душе кого-то, они, может быть, ну, вот действительно, напомнили там свою личную жизнь, то, что вы также живете дома, так же. В чем попало, ходите, также забивайте на себя хер, также ждете, пока вам исполнится там, 40 лет, года летят быстро. Вот. Ну, шанс восстать из пепла, в принципе, есть. Ну, как бы в любом возрасте. У нас были даже мужчины, которым а, которым было там вот, 51 год, по-моему, был дядька. У нас самый, ну, вот такой, там мы в индивидуалке были, Володя, по уже под 60 лет приходили дядьки. Но вот именно в групповых тренингах были 50-летние парни, которые. Я почему говорю парни, потому что они бегали, прыгали, как заводные, там, брали телефоны, потому что жить-то, ребят, хочется в любом возрасте, а писюлька-то стоит не всегда после, там, 55, насколько я знаю, ну, мне же так-то 60 уже, просто я этот. Моложусь слегка. Мужики, я еще раз хочу, не сочтите там, как говорится, за... Мне очень хотелось просто выложить это видео, поделиться с двумя двумя этими нашими учениками, потому что, ну, многого, может быть, я там не сумел рассказать, но вот именно они меня очень сильно вдохновили. В любом возрасте можно приезжать в тренинг, в любом возрасте можно делать, совершать какие-то классные поступки. Я вам хочу напомнить, что... Ни одна тачка, ни одни новые ботинки, ни, ни какие-то там знания, ничто так не будоражит женщину, как мужские поступки, как мужские дерзкие, наглые поступки, которые необходимы женщинам для того, чтобы вы, сука, отличались от всей вот этой серой массы, от этой всей неуверенной массы, когда они подходят и что-то там, давай запишу твой номер телефона, ну, ребят, там надо что-то еще обязательно выкинуть. Ну, получить уверенность на тренинге, мы вам это сделать поможем. Ребят, мы всех ждем. Приходите, весна не за горами. Шамшурин скоро растает вместе с последним снегом. Мы всех ждем. Всем, кто хочет себя попробовать, свои силы, всем, всем кто хочет, э, все-таки наконец-то созрел. Ребят, звоните, отсобеседуемся, всем, каждому подскажу, что, что нужно предпринять. Допустим, если вы до тренинга еще все очкуете, позвоните. Я расскажу, что такие упражнения поделать, э, как рас скачаться, прежде чем прийти на тренинг, чтобы было ну, менее страшно. Всех ждем э -э, в апреле месяце, со 2 по 5, -го. пока.